Приветствую вас, с вами Дмитрий Рудых. Сегодня будем проверять договор долевого участия в строительстве. Я нахожусь в своем личном кабинете дистанционного юридического сервиса Европейской юридической службы. Звонить мы сегодня не будем, будем запрашивать письменную консультацию. Итак, нам необходимо выбрать тип запроса. Письменная консультация. Страна, Россия. Описываем суть запроса. Итак, суть запроса я описал. Я прошу юристов проверить проект договора. Участие в долевом строительстве, который мне предоставил застройщик. Я хочу выяснить, соответствует ли данный договор законодательству. Насколько будут защищены мои интересы как инвестора по этому договору. Есть ли в договоре положения или условия, которые опасны или рискованы для меня. Я прикрепил сам договор. Мне осталось только отправить запрос. Итак, запрос подготовлен. Договор отправлен. Подождем, пока юристы проверят мой договор и выдадут письменное заключение. Здравствуйте, с вами снова Дмитрий Рудых. Итак, юристы подготовили ответ. Свой запрос я готовил 23 декабря в 4 в 14. Ответ получил в этот же день, 23 декабря 13.33. Юристам понадобилось меньше 10 часов для того, чтобы подготовить заключение. Итак, посмотрим, что написали юристы. Письменная консультация составлена юристами на 9 листах. Основные выводы юристы изложили на первой странице. Итак, проверка показала, что в целом договор, который я представил для проверки соответствует требованиям законодательства, юристы нашли одно существенное нарушение, которое было включено застройщиком в договор. В частности, вот в пункте 3.5 договора застройщик включил условия, по которому расходы по содержанию квартиры, которую я приобретаю будут возлагаться на меня с момента, когда он получит разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Юристы считают, что данное условие противоречит законодательству, поскольку участник долевого строительства несет расходы по содержанию объекта долевого строительства не с момента, когда застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а с момента передачи ему непосредственно самой квартире. Мой застройщик решил схитрить и скинуть свои обязанности по несению расхода до передачи мне квартиру в собственность. Надо признать, что такое несоответствие договора может существенно опустошить мой карман если застройщик длительное время после ввода объекта в эксплуатацию не передаст мне мою квартиру соответственно на таких условиях договор я подписывать не буду и буду настаивать на внесении изменений в договор чтобы он соответствовал действующему законодательству но что еще немаловажно помимо общих выводов которые юристы дали по моему конкретному договору они еще изложили полностью обоснования своих выводов прочитав данное обоснование можно понимать Полностью, каким образом должны выстраиваться взаимоотношения между долевым участником и застройщиком. То есть здесь полностью предо... юристы расписали, что должно быть у... у застройщика. Что застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу. То есть это учредительные документы, свидетельство о постановке на учет, аудиторское заключение, разрешение на строительство и так далее. То есть полностью весь перечень документации, которые застройщик обязан раскрыть по требованию любого участника долевого строительства. Да, юристы привели полностью требования к договору долевого участия в строительстве, что должен содержать в себе договор сроки, цена, гарантийный срок, способы обеспечения исполнения обязательства. Какими способами может обеспечиваться обязанность застройщика по возведению здания. Когда, в какие сроки и каким образом застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, который финансировал долевой участник. Какую, какие последствия и какую ответственность несет застройщик за нарушение сроков передачи объекта. Какую ответственность он несет в случае возникновения или обнаружения недостатков в переданном объекте. Это в частности безвозмездно устранение недостатков разумный срок, соразмерное уменьшение цены договора, возмещение иных расходов на устранение недостатков. В общем, для тех, кто серьезно занимается участием в долевом строительстве, инвестированием в недвижимость на этапе возведения объекта, подобный способ проверки договоров не только может обеспечить надежную юридическую защищенность инвестора, долевого участника в строительстве, но и расширяет понимание прав и обязанностей между застройщиком и долевым участником, что существенно облегчает приведение переговоров с любым из застройщиков. В общем, для меня подобный способ проверки договоров – это одна из гарантий совершения юридически грамотных и безопасных сделок. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Я желаю вам прекрасного дня. Увидимся в следующем видео.